Добрый день, меня зовут Эльвира, я из города Казань, а, из команды «Аллигаторов». Настолько а, насыщенная программа, насыщенная информация, я познал очень много нового. Дорогое нашей Дибизи, поздравляю с днем рождения, поздравляю и нас в том числе, а, желаю дальнейшего процветания, надеюсь, мы будем этому способствовать. А, то есть работать плодотворно и встречаться не раз на таких мероприятиях и отмечать и десятилетие, и двадцатилетия, и пятидесятилетия и так далее. С днем рождения!